Мы работаем для вас каждый день, стараясь изо всех сил И надеемся, что в новом году вы будете по-настоящему счастливы Сделайте спорт семейной традицией Верьте в себя Знаете, достойны самого лучшего Будьте упорны Будьте лучше себя прошлогоднего Исполняйте свои мечты Будьте счастливы. Каждый день. Учитесь чему-то новому. Прыгайте выше головы. Не бойтесь ставить сложные цели. Пусть будет всегда хорошее настроение. Путешествуйте, занимайтесь спортом. Открывайте новые горизонты. Мы благодарим вас за доверие, за лояльность и за то, что выбираете именно нас. Слава Богу!